Привет ютубчане! получил посылочку, заказанную в розетке. Довольно таки быстро, оперативно. Вот видно заказ. 14-го был заказан, было заказано. 15-го было доставлено. Один рабочий день. Давайте вскроем, посмотрим целостность. И вообще, что тут нам пришло.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 Через новую почту. Всем до свидания. Подписывайтесь на мой канал.